Привет, ты с вами Олег Факеев. Это Огурское ущелье. Вот там шумит река Агура. Мы идем по маршруту Агурское ущелье, Агурские водопады. Я начал снимать не сразу, честно говоря, я забыл, что я люблю снимать видео в этих местах. Просто иду и любуюсь. И не знаю, сниму я еще что-нибудь или нет, но что могу сказать, если вы будете в Сочи, в Адлере, обязательно надо сюда приехать и полюбоваться этой красотой Девственная, не природа Не очень повезло с погодой, до этого шли дожди и дорожка здесь вся размокла, грязная местами скользкая, но поскольку есть камни, то в целом Идти можно. Один водопад мы уже прошли, еще два нас ждут каскадами. Но это для тех, кто любит, кто любит проводить время на природе. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать про огурские. Вот это да! А здесь вот что. Здесь упало дерево. Упало дерево, его вырвало с корнем. Вот оттуда его вырвало. Оно, видимо, перегородило дорогу, сломало ограждение, его здесь напилили. Распилили на куски. Это, конечно, потрясающе. Природа борется за жизнь как может здесь. Ну ладно, до следующего сеанса. А, вот еще. Вот это тоже вот. Очень прикольно. Корни вышли, и обратно завернулись мы поднимаемся уже к третьему водопаду Сейчас, говоря второй забыл заснять вот он шумит там внизу где-то он стоит из двух каскадов а забыл заснять потому что мы решили попить кофеек потом думаю раз уж перед их поели шашлык наслаждались видами и я его и не снимал а сейчас 350 метров до следующего каскада последнего. О, кстати, вот это стоило того, чтобы посмотреть. Вот он, вот он второй водопад, это верхний каскад, видимо. Потому что там внизу еще один каскад, вот так вот вот они вот туда вот стыкаются. Да, шикарно. <свес> ну, а вот как разливается вода. Сейчас. Вот и туда. Это, конечно, потрясающе. Такой. Вот так вот туда вниз. Блин, это, конечно, потрясающе. Много водопадов, но каждый раз... Не-не-не. А? каждый раз, когда ты смотришь на это собственными глазами, это поражает. Резюме здесь такое. Если вы дошли вот до туда, вот, где-то там внизу, до вторых водопадов и видите их издалека вот такими, то есть смысл подняться оп, вот туда вот, смотреть на водопад на второй каскад сверху, пройти через эти камни. Опа! Потому что это того стоит. Тут, конечно, тяжелее, чем вся на стальной дорожке, но в целом, в целом очень впечатляюще и красиво. Вот еще два каких-то водопадика, и вот и это другой. Видимо, мы куда-то сюда и идем к этим водопадам. Скалы, конечно, отвесные, и там похоже уже вершина горы. Чуть-чуть осталось. Последний водопад. И, безусловно, он самый-самый красивый. Вид на него просто шикарный. Вот такой вот. Ну, что можно сказать Что мне хочется сказать Огурское Огурское ущелье, Огурские водопады Стоит того, чтобы сюда заглянуть И лучше не брать экскурсии, потому что Экскурсии сюда, к этому прекрасному третьему водопаду не доходит. Доходит только до первого водопада и разворачивают обратно струсенные группы. А здесь на самом деле можно пойти еще дальше. В памятнику Прометея. Но лучше это делать в подготовленной экипировке, потому что после дождей видно, что грязно ботинками и светлое время суток, когда вы успеете это сделать, потому что сейчас вот скоро уже будет доход солнца и в темноте спускаться будет очень тяжело, здесь нет света, только естественно.